Думаете ли вы, что находитесь в эмоционально жестоких отношениях? Согласно организации One Love, эмоциональное насилие – это любое оскорбительное поведение, включающее вербальную агрессию, запугивание, манипулирование и унижение. Есть ли у вашего партнера, друга или члена семьи признаки эмоционального насилия? Вот 14 тонких признаков эмоционального насилия в отношениях. Во-первых, они обвиняют вас во всем. Это признак насилия, если ваш партнер обвиняет вас в своих поступках. Они избегают ответственности и говорят что-то вроде «ты заставил меня это сделать» или «это ты виноват в том, что так случилось». Во-вторых, они избегают определенных тем. Вам кажется, что вы ходите по яичной скорлупе вокруг своего партнера? Это знак, если вы вынуждены молчать о вещах, которые вас беспокоят, и боитесь, что это спровоцирует вашего партнера. В-третьих, они контролируют ваши действия. Обидчики могут контролировать ваши действия, говоря вам, что они просто помогают. Даже если это звучит так, будто они оказывают вам поддержку, они все равно пытаются манипулировать вашим поведением. В-четвертых, они меняют ваши планы. Обидчики будут менять ваши планы, не говоря вам об этом, чтобы сохранить контроль над вами. Это может застать вас врасплох, когда вы должны были встретиться с друзьями, поэтому вам придется все отменить. Со временем вы можете обнаружить, что зависите от них в том, что делать. В-пятых, они эмоционально доступны в один момент и отдаляются в следующий. Трудно ли с ними разговаривать, потому что они постоянно переходят от эмоциональной доступности к недоступности. Они не предлагают никаких объяснений или отрицают свое поведение. Это заставляет вас гадать и бояться их. В-шестых, они говорят обидные вещи в шутку. Это признак эмоционального насилия, когда они говорят вещи, которые, как они знают, причинят вам боль, но потом выдают это за шутку. Они игнорируют ваши чувства и заставляют вас сомневаться в себе и своей самооценке. В-седьмых, они заставляют вас гадать, чего они хотят. Вы не умеете читать мысли и имеете партнера, который ожидает, что вы будете постоянно знать, чего он хочет. Это ребячество и незрелость. Здоровые отношения строятся на открытом общении, а не на предположениях. В восьмых, они игнорируют ваши чувства. Вместо того, чтобы признать, когда вас что-то задевает, они говорят, что вы слишком чувствительны или эмоциональны. Такая форма насилия может оставить вас в замешательстве, и вы можете начать сомневаться в собственных чувствах. В девятых, вас запугивают. Газовое освещение – это когда кто-то лжет о том, что и как происходит, чтобы вы сомневались в собственной реальности. Они могут говорить такие вещи, как «Этого никогда не было» или «Ты все неправильно помнишь, чтобы сбить вас с толку». Такая форма насилия приведет к тому, что вы будете зависеть от своего партнера во всем. Десять. Они ведут себя по-другому, когда вы находитесь с другими людьми. Ваш обидчик может вести себя по-разному. Он может быть заботливым и внимательным на людях, чтобы обмануть всех или же он может быть отстраненным и нелюбящим, чтобы контролировать ваше поведение с друзьями и семьей. 11. Их любовь условна. Говорит, что они вас не любят, когда вы не соглашаетесь или спорите – признак эмоционального насилия. Они основывают отношения на подтверждении, а не на связи, и подразумевают, что вы достойны любви только тогда, когда делаете то, что они хотят. 12. Они игнорируют ваши достижения. Обидчики могут чувствовать угрозу от ваших достижений. Поэтому вместо того, чтобы признать проделанную вами работу, они преуменьшают или даже игнорируют ее. Они могут сказать что-то вроде «это легко, любой может это сделать или это не так уж важно». 13. Они намекают на то, что вы не помогаете. Обидчики будут говорить вам, что делать и что думать, чтобы контролировать ваши мысли и поведение. Они скрывают это, создавая впечатление, что вы не приносите пользы или что вы эгоистичны. И 14. Им нужно знать, где вы находитесь. Они постоянно спрашивают вас, где вы и с кем вы. Постоянно проверять вас – это форма контроля, поскольку они хотят знать все ваши передвижения постоянно. Это показывает, что они не доверяют вам или вашим суждениям. Наблюдаете ли вы какие-либо из этих признаков в своих отношениях? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Также не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр! И до встречи в следующем видео!